Мы, родители и законные представители учеников Демьяновской средней школы, обращаемся к губернатору Кировской области, к Соколову Александру Валентиновичу, к министру образования Кировской области, Красивой Ольге Николаевне, помочь нам в ремонте здания школы. О состоянии здания школы и ее коммуникации уже невозможно молчать. Температурный режим зимой не соответствует нормам САНПИНа из-за того, что внутренняя система отопления от старости сгнила, разжавела, морально устарела.